здравствуйте дорогие друзья сегодня необычное видео сегодня речь пойдет о биорезонансной диагностике я понимаю что многие очень скептично относятся к этому методу исследования однако дорогие друзья я крайне призываю вас отменить ваш скепсис и послушать, о чем говорит моя многоуважаемая коллега. Также я напомню, что данный метод исследования вы можете дополнительно использовать к основным методам диагностики, таким как МРТ и, конечно же, анализы крови. То есть, никто не говорит о том, что данный метод диагностики должен быть единственным. Просто он, возможно, позволит вам найти слабые места в организме, которые вы уже можете дополнительно доисследовать классическими технологиями. Я врач-гомеопат со стажем уже около 25 лет. Врач биорезонансной диагностики, легитативно-резонансной, если правильно. Вот, Врач-неприцолог, диетолог, врач спортивной медицины, лечебной физкультуры. Ну, также терапевт врач общей практики. Также я гомотоксиколог, реабилитолог. Вот, ну, скажем так, владею техниками биопунктуры, гомеосимеартреи. Который очень часто быстро решает какие-то проблемы, допустим, там, при травмах, и каких-то обострениях, заболеваний. То есть у вас минус электрод, у меня плюс электрод, да, то есть мы сейчас с вами замыкаем электрическое поле. Ага. То есть получается, как бы вот мы с вами в одной цепочке, как бы, угу. да? И, соответственно, я тестирую вас, но вот. то есть мы с вами как бы вместе. Uh -huh. Вот для того, чтобы мне именно вас тестировать, почему вот надо ограничивать, да? чтобы я не касалась вашей кожи, потому что мне нужно считать ваши энергоинформационные импульсы. Uh -huh. вот, не свои. Поэтому, ну как бы, вот перчатки еще обычные. просто Я uh -huh. что-то забыла. Вот. То есть, каким образом, ну, во-первых, что такое вегетативно-резонансное тестирование? Да? По-другому называется биорезонансная диагностика. То есть, это метод, который подразумевает определение значит частотных колебаний в организме человека uh -huh. тех или иных допустим скажем субъектов да? то есть это могут быть бактерии вирусы простейшие uh -huh. гельминты uh -huh. вот, то есть наличие там каких-то допустим опухолей кист в организме uh -huh. вот определение ферментов витаминов микроэлементов вот, Таким образом это происходит. То есть, когда вот мы тестируем биологически активную точку, то есть мы сначала выбираем биологически активную точку. Да? То есть нам надо ее откалибровать. Uh -huh. вот. То есть вот, как бы, вот она точка, которая будет отвечать на вопрос, который мы задаем вашему организму. Uh -huh. Если, допустим, у вас там, грибки uh -huh. в организме, да? То есть каким образом мы это поймем? То есть вот через активный индуктор щуп идет, скажем так, определенный набор частот, который подается в вашу воспроизводимую точку, БАТ, которую мы откалибровали как -то активную точку, да, которая вот нам отвечает на вопрос. Вот. Значит, точку мы определили, и ей ее мы эту точку грузим. Да? То есть задаем ей вопрос, есть ли, допустим, такая частота в организме допустим, грибок, да, вот. Угу. Что, в общем-то, как бы очень, очень актуально, да, для многих людей. Ну, да, понятно. кандиды опять Да, же, кандиды мужчины, те же, да, да, естественно. Потому что те же вот кандиды, они часто могут даже препятствовать нормальному зачатию ребенка. У меня был такой угу. случай, вот, когда, значит, э, семейная пара не могли, как бы, зачать ребенка. Они, значит, э, обследовались, да, и он обследовался, она, то есть сдавали гормональные профили, в общем, полностью. Да. Нет никаких причин для того, чтобы не было зачатия. Но mm -hmm. зачатие не происходило. Вот. Потом, значит, он сдал спермограмму, и там активность сперматозоидов низкая. Ну, как бы непонятно, почему низкая, вот низкая и низкая. Да? Ну, mm -hmm. сказали, видимо, ваша особенность. Вот. Ну, уролог там назначил какие-то свечи, что-то он там вставлял себе, но эффекта никакого не было. Uh -huh. Когда, значит, сначала она ко мне пришла на прием, то есть я ее протестировала, определила там круг ее проблем, вот, значит, это было одно. Когда он пришел на прием, ее супруг, выяснил, что оказывается у него грибковая мощнейшая интоксикация, то есть грибы и кандидоальбикон, в том числе, и плесневые грибы, uh -huh. у него, значит, ну, как бы активно циркулируют в органах малого таза, то есть они у него в лимфе, как бы, да в крови там, в, в области и mm -hmm. соответственно вот они поддерживают вот эту низкую активность сперматозоидов то есть вот этот мицелий грибков он как бы, mm -hmm. скажем то, тормозит вот эту вот активность да, сперматозоидов и соответственно они пролечились у меня оба то есть провели мы противогрибковую терапию mm -hmm. вот и буквально где-то через месяцев 7 у них произошло чудесное зачатие, зачатие да. Угу. И они потом уже ко мне пришли, потом, ну, когда родился угу. ребенок, да, с этим ребенком. Круто. Вот, Круто. То есть, ну, это как бы вообще, конечно, угу. очень вдохновляет, потому что ты понимаешь, что вот ты нашел причину, нашла причину, да, и, соответственно, лечишь эту причину, потому что они достаточно долго ходили по всяким врачам, вот, и по гинекологам, и по урологам. И, к эндокринологам обращались, да, ну, все как бы тщетно, вот. и тут вот дело было именно в грибковой инфекции. Ну, допустим, нам надо определить, есть ли кандида альбиканс, тоже, да, значит, вот я сейчас, как бы, спектром частот, которые соответствует кандиде альбиканс, угу. нагружаю вашу биологическую активную точку, если mm -hmm. в организме кандида Альбиканс есть, то есть ваш организм вступает в резонанс, да? mm -hmm. то есть взаимодействие. То есть в, в это, в колебательные частоты, вот как бы, да, они, ну, скажем, резонируют. То есть таким образом mm -hmm. нам организм говорит, что да, кандида альбиканс у меня есть, то есть мне эта частота знакома. вот mm -hmm. То есть это одна как одна волна получается. Да, совершенно ситуации. верно. Это вот как в море две волны uh -huh. когда встречаются, да, и у них колебательные движения одинаковые, они превращаются в одну волну. Uh -huh. Вот. И этот принцип резонанса это, ну, как бы принцип физики, да, если мы все uh -huh. помним хотя бы, да, частично физику шестой класс. Uh -huh. вот как раз именно вот этот вот принцип резонанса. Uh -huh. и, или вот, ну, допустим, там, радио, когда мы, да настраиваем какой то нам нужно найти радиостанцию, мы крутим передачу, uh -huh. да, и он, скажем, находит частотный диапазон, там, ну, тоже Европа Плюс или еще какой-то, uh -huh. да, и мы слышим там, музыку. Вот так же и в организме. То есть, когда мы начинаем человека тестировать, uh -huh. вот, если колебательные, скажем так, движения его, там, простейших грибков, вирусов, и прочих, там, да, агентов, которые есть, uh -huh. соответствуют вот, частотному диапазону, которым я его нагружаю. То uh -huh. есть он мне отвечает, да. Ну, вот сейчас вот посмотрим кондидуазиканс. Вот да? ну, кондидуазиканс говорит, что нету. Да? Вот. И допустим, можем дальше вот посмотреть другие кондиды, uh -huh. вот. что, что же все-таки в, в организме есть. Вот. И уже, э, скажем так, прибор, прибор, система приборов, она это фиксирует. Uh -huh. И вот уже сюда вот выводится да, угу. в качестве кривой я уже определяю ага. допустим какая тут кандида есть угу. вот вот, допустим кандида да? угу. то есть она тут четко вот, присутствует присутствует соответственно мы ее уже можем да. начать с ней работать да то есть я ее как бы отмечаю да, плюсиком угу. Угу. то есть мы ее определили вот ну и дальше вот допустим вот. Потому что вот кандиды, дальше идут плесневые грибки, да, вот пеницилинум сохранится. Mm -hmm. То есть, вот, допустим, вот мукромуцеды, да, то есть это плесневый грибок, который, наличие которого в организме в течение длительного времени э, приводит к развитию преканцерогенеза, да, mm -hmm. то есть ну, как бы к развитию предонкологии, потом онкологии. И, соответственно, это является таким вот маркером того, что... Клетки организма находятся уже, скажем, в состоянии апоптоза, угу. да, то есть уже неправильного деления. Вот, и, соответственно, нужно вовремя принимать меры для того, чтобы вот это не пришло в онкологию. То есть, естественно, вот мукор ни в коем случае нельзя в организме оставлять. Его нужно из организма выводить. Да? То есть ну, угу. для этого есть много различных методик, в том числе методика экзогенной резонансной терапии. Вот. То есть это что такое? То есть это система приборов терапевтических, тоже вот созданная компанией Минис, допустим, mm -hmm. да, вот с чьей аппаратурой я работаю. Вот. И, соответственно, там уже заложены частоты всех бактерий, всех вирусов, гельминтов, простейших, ну, как бы все, всех паразитов, да, которые именно, вот, допустим, мы определили. Вот, допустим, мы если определили, ну, вот тоже, допустим... Кандида да? вот, mm -hmm. вот она есть, да? Мы ее определили. То есть теперь можно определить, где она в организме, конкретно находится. То есть в органе, да? mm -hmm. каком? Вот. И вот смотрим дальше, да? Вот голова, считает железа. Ну, вот как бы смотрим, да? Mm -hmm. Раздел головы, если она там, или ее там нету, да? вот. И дальше идем вот по органу. То есть находим орган мишени в котором, допустим, вот эта кандидна находится, и можем уже дальше выстроить алгоритм, да, как можно ее из организма удалить. Mm -hmm. вот. Очень часто, прекрасно, да, вот с грибковой инфекцией, с хламидийной инфекцией, потому что очень много вообще хламидий тестируется у людей, Особенно у людей, у которых есть заболевания опорно-двигательного аппарата. Да? То есть это артриты, артрозы хронические, деформирующие вот И, соответственно, они принимают огромное количество нестероидных противовоспалительных, mm -hmm. да, ну, mm -hmm. вот, препаратов глюкозамина, хондроитина. Но ну, эффект недолгий. Да? Почему? Потому что это лечение следствия. Зачастую э, как бы в основе вот этого воспалительного процесса лежит именно вот... Наличие, допустим, тоже хламидии тархомаз, ну, там класса, G, да, класса G, класса М, то есть вот они четко определяются, когда да, то есть я понимаю, что нужно их из организма удалять, то есть тоже каким образом. То есть есть частоты, вот, которые убивают там, те же хламидии, те же грибки, те же вирусы, да, и они подбираются индивидуально. Вот. вот, допустим, вот у вас смотрю ну, угу. допустим да? дальше смотрим где где же все-таки она есть живет где же она все-таки кандидости угу. алтаида живет сейчас мы этот орган найдем вот и можно будет определить чистоты, которые будут убивать кандидости алтаида да? то есть это а мы местные применяем Нет. или она все я имею в виду это надо приложить прибор к в области, в которой она живет, или ну допустим, ну во-первых, как бы лечение оно всегда комплексное, во-первых, mm -hmm. нужно желудочно-кишечный тракт оздоровлять, mm -hmm. да, mm -hmm. убирать оттуда дисбиоз, восстанавливать, mm -hmm. скажем, проницаемость э, кишечника, mm -hmm. да, улучшать, скажем так, с содержание хороших бактерий, mm -hmm. да, ну, да, ну норму биота, удалять патогенную биоту и как бы норму биоту восстанавливать вот это как бы скажем препаратами делается да? и параллельно если нам иммунная система позволяет делать каким образом то есть я определяю состояние иммунной системы если там нет а вот иммунного процесса истощения иммунитета соответственно организм готов да, вот, справиться вот с этими частотами и выбираются частоты непосредственно которые ваш организм выбрал да, для разрушения кандиды и Потому uh -huh. что мы ничего организму не навязываем. Причем uh -huh. вообще вот, ну, как бы плюс вегетативно-резонансного тестирования организму мы не навязываем что-то, что, да, что вот мы считаем нужным. Если организм это выбрал, то есть он как бы да каким образом? То есть мы предлагаем частоты, если они эффективны, переносимы, и как бы, да, организм говорит, что да, мне это полезно, это мне поможет. Опять же, вот через тестирование. То есть, соответственно, эти частоты применяются. Вот. Через вот этот прибор экзогенно-резонансной терапии. Если организм не выбирает частоту ну, подвздошная, тощая кишка. Мы как бы определили, где, где живет вот эта кандидостилатаимость. Да? Угу. Вот. Ну и, соответственно, дальше можно будет подобрать алгоритм. То есть, с помощью каких, допустим, препаратов можно, скажем так, работать с этой кандидостилотаида там в воздушной кишке вот mm -hmm. то есть тут ну, достаточно много скажем программ которые нам позволяют это делать да? ну, допустим син 23 кандидос композитный то есть это вот препарат который очень хорошо работает вообще с, с кандидами вот. ну, сейчас мы посмотрим вообще он как подходит или не подходит ну, как бы организм, да, говорит, то есть, опять же, это вот мы резонанс смотрим. То есть, тут нет резонанса. Это говорит о том, что препарат этот не подходит. Да? Угу. То есть, значит, мы ищем другой препарат, который именно вашему организму подойдет для того, чтобы мы из него удалили вот эту кандиду стилатаиду. То есть, только идет принцип вот четкого подбора. Угу. Вот, и, соответственно, вот мы выходим вот на этот препарат или группу препаратов. Вот. Ну, тут достаточно много. Различных, скажем, фармацевтических препаратов, более ну, уже ближе к 500 угу. тысячам вот, различных компаний. А препараты заложены тоже по принципу, Они, да, да. Да. Да. Да. да. Да, да. Они уже заложены, да. то есть их частотный спектр угу. заложен. То есть энергоинформационные копии этих препаратов. То есть любой препарат можно вот как бы из селектора найти. Вот, допустим, нам нужно найти, ну, какой препарат? Ну, он зависит какой-нибудь. А, прям можно даже этот. Ну, а давайте бесетол найдем. Беситол, беситол. все знают. Ну, давайте, бесектов. Так, вот, сейчас мы его посмотрим. И... Ну, правда, противомикробный? такой. Ну, да. Он, ну, он, он, он, он, видимо, уже очень старый препарат. Цитоципин. Так, сейчас. Как раз противокандидозный антибиотик. Тут просто у нас. Миндис, да, они у нас больше как бы нацелены на нутропатическое на все-таки лечение. Mm -hmm. Вот, они вводят сюда антибиотики. Ну, как бы. Ну, ну мы так для зрителей, чтобы ну, что-то да, по-моему да. было. Тетрациклин, допустим, да, сейчас посмотрим, есть ли. Ну, или... если не будет, мы сейчас что-нибудь mm -hmm. это колодные серебро можем посмотреть. Ну, можем, да. Оно-то наверняка есть. Так, что-то тетрациклин. Что-то зависит на слове Тетрациклин. Так, облушильные. Вот ага. то, то есть, видимо, очень старый прибор, поэтому не хочет даже искать. Это очень да, вещи для меня выходят. Да, да, да. Я иногда на Жуковского ссылаюсь, это в год. Ну да. Не, ну понятно, это базы, как бы. Ну да, без этого тоже никуда. Пока, по крайней мере, все-таки не настолько крутые учебники базовые, как в Советском Союзе были. Согласна с вами полностью, mm. коллега, потому что, ну, на самом деле, вот та база, она все-таки основа медицины, mm -hmm. и если она уже есть, то есть уже проще что-то, что-то новое, да, применять в своей практике. Ну, по крайней мере, фундамент именно mm. такой, mm. Да. основной. Mm -hmm. Ну, вот как бы, что-то он у нас немножко завис. И писали ведь просто, mm -hmm. что мне нравится, очень просто написано, mm -hmm. на ну, самом да. деле. друзья, тема биорезонансной диагностики достаточно широкая. Мы ждем ваших лайков, ждем ваших вопросов в комментариях. Обязательно пишите нам. И, конечно же, подписывайтесь на канал, чтобы увидеть продолжение данного видео. Да пребудет с вами здоровье! И, конечно же, мы ждем всех на своих онлайн-консультациях.